Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Алексей Шаров. Сегодня наш вебинар будет посвящен докладу, который состоялся в международной международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы ортопедической стоматологии и ортодонтии» 14 октября 2022 года. И слушатели были из Ташкента, Карачи и Сламабада. И аналогичный доклад состоится 29 ноября в Санкт-Петербурге. Тема его оценка эффективности однократной экспозиции геля с хлорофилом и хлоргексидином 0.12 при установке формирователя десневой манжеты, зубной имплантат, клиническое обоснование. Вначале я хотел бы сказать о еще одном новом формате, который появится в этом году. Это клинический журнал «Фитодент» и аналогичный будет клинический журнал «Леопласт», где мы хотели бы делиться нашими успехами применения той или иной продукции в различных клинических ситуациях. И рассказывать о врачах, у которых в общем, все получается. И использование продукции мы наблюдаем. действительно нас стабильный результат, отличный, очень качественный по всем параметрам клинической оценки, а также доказательным физическим, физико-химическим способом исследования. Это его первый выпуск, который появился в сентябре этого года. Каждому журналу будет присвоен классификатор DOI, он будет размещен в научных базах международных, и можно будет найти его на русском и английском языках, ну, а также будет непосредственно ссылка на видео доклада по QR-кодам на страницах журнала. Авторский коллектив, который взял на себя эту ответственность, это доктор Носова, как клинический представитель. Это ваш покорный слуга, как фармаколог, провизор, разработчик средства «Фитодент». Это Дарья Березина, клинический ординатор кафедры «Ортодонти». Кто занимался подготовками перевода, поиском источников литературы, перевода с языка на язык. Это Виталий Георгиевич Панцулая. Также клинический блок что предоставил нам большое количество информации о способах применения, клинические случаи и так далее. Это профессор Михайлова, доктор медицинских наук, доцент э, кафедры терапевтической стоматологии Санкт-Петербургского государственного университета. Это высококлассный специалист работы с Доплером и оценки физико-химическими методами, э, васкуляризации и восстановления десневой манжеты. И э, профессор Изаева доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской ортопедической стоматологии Ташкентского медицинского института, кто также дал очень большое количество клинических данных и э, участвовал в выработке тактики и стратегии написания этого блока научной, научной работы. Хотелось бы начать вот с какой темы, поскольку наше исследование лежит не только в границах Нанесение однократного экспозиции геля, содержащего там те или иные компоненты, подформирователь десны наблюдения в дальнейшем результата. А на самом деле, ноги растут немного из другой области, которая, конечно, имеет более широкие границы. Хотелось бы поговорить сначала о ней, поскольку на сегодня. Пока нет такого определения, и область знаний, как оформленная, она не встречается. Данные эти все разрозненные, очень фрагментарные. И какой-то цельная картина ни в отечественных источниках, ни в зарубежных нам не удалось найти. Хотя мы этим направлением, без оформления, скажем так, занимаемся уже достаточно длительное время. И на системном уровне, и на уровне местного применения различных средств, способствующих вот этому как раз метаболическому менеджменту мягких тканей в полости рта. Один из клинических примеров, с которым к нам обратился недавно доктор, э, были установлены имплантаты в операцию расщепления овелярного отростка, но, к сожалению, здесь был неправильно выбран дизайн разреза. И вообще степень мобилизации слизистонодкосничных лоскутов, она была неадекватна. Э, состоянию клиническому в полости рта э, швы не были должным образом зафиксированы и не использовались дополнительные апикальные субпериостально -суп, э, эпителиальные швы. Поэтому мы получили вот такую картину через 3 дня, на третьи сутки, да, и на седьмые вот такую картину. Что вот это белое? Это, на самом деле, фибронекрозный налет. Швы, в общем-то, разошлись с первых дней, и та картина, которую наблюдал пациент у себя в полости рта, и с чем обратился потом повторно к врачу, она, конечно же, требовала вмешательства. Э оценивая ее спустя 7 дней, оценивая состояние тканей, Однозначно было предложено не перешивать повторно, потому что это только будет истончать лоскуты, которые и так многократно пронизаны швами. И если мы и можем помочь какой-то зоне, то явно не зона непосредственно, вот эта фибронекроза, какими-то санациями повторными или ревизиями и так далее, а мы можем помочь в состоятельности тех мягких тканей, которые окружают вот эту зону расхождения швов, чтобы сделать э, лоскуты более питательными, более высокого качества, более состоятельными. И та нагрузка, которая на сегодня пришлась на них ввиду такой проблемы, как расхождение швов, она была компенсирована. И в итоге, после образования эпителия в норме, ну как раз к концу седьмого дня, и вот этот э, остатки фибронекрозного налета будут просто удаляться со слюной жидкостью, ну а по сути рана будет заживать вторичным натяжением, Поэтому лезть сюда повторно, объективно и наблюдая это как не единственный случай в клинической практике коллег, кто использует нашу продукцию. Могу сказать, что, конечно же, идти туда повторно никакого смысла не имеет. И наоборот, это может повлиять только на состоятельность швов, все повторные перешивания. Они, в общем, обречены на неудачу. Это краткое описание того, с чем обратился доктор и как он сам воспринял этот случай. Мы, конечно же. Со своей стороны сделали все, что было необходимо. Ну и картина-то была устранена. Это один из клинических примеров того, что вообще направление метаболического состояния тканей, оно упускается и все сводится либо к хирургическим методикам, либо к ортопедическим средствам достижения менеджмента мягких тканей, либо к каким-то фундаментальным общим медицинским знаниям, биологическим, физиологическим, анатомическим и так далее. Это биохимия и прочее, но вот чтобы в совокупности направления имело место быть, к сожалению, такого мы пока не встречаем. В связи с этим была организована такая структура, как Академия хлорофилла и коры осины, которая будет заниматься исследованием, в первую очередь, вот этого направления именно метаболического влияния на системном уровне, как оперативной фармакологии, также на местном уровне, как обработка операционного поля, или какие-то премедикативные мероприятия, или обработка раны непосредственно после операции, до снятия швов, ну или какое-то более длительное применение, в том числе системное, это витамины, или там провитаминные вещества, или какие-то другие еще компоненты, которые были бы первыми безопасны, не имели бы системного воздействия, работали именно в области мягких тканей, либо тропно к ним. Ну и так далее. В общем, те принципы, которые заложены, я обязательно о них расскажу чуть попозже. И один из вопросов, которые мы встретили на сегодня, что кто-то из коллег спросил, а помог ли бы в этой ситуации там конкретно указанный продукт. Исходя из состава, он содержит противогрибковый препарат и антисептик широкого спектра действия. Достаточно распространенный это К сожалению, компонентов, которые бы способствовали напрямую регенерации вот этой зоне, или они повышали бы содержание кислорода, или они улучшали бы обменные процессы, или они бы выводили бы как раз вот эти участки некрозной некротической массы, или они бы являлись антиоксидантами, антигипоксантами. И всячески способствовали улучшая обменный процесса состояния тканей вокруг. К сожалению, в составе нет, поэтому ожидать, что гель с антисептиком даже действительно биоадгезивный, длительно находящийся на слизистой или в данном случае, да, вот на зоне расхождения швов, к сожалению, не окажет должного эффекта, которого мы ждем. Поэтому мы, своего рода, можно сказать, конечно, в начале этого пути и постараемся убедить что да, всех, что действительно это тоже направление, хоть оно и молодое, но достаточно на сегодня востребованное. И вообще идея вот этого метаболического влияния на менеджмент мягких тканей, именно с позиции их качественного состава, он давно лежит на поверхности. И предпосылки эти давно сформированы и тем клиническим опытом, который мы имеем на сегодня в области хирургии, ортопедии, те средства, которыми мы добиваемся.